У некоторых из нас есть удивительная возможность выздороветь без приема лекарств. Каким образом? Если мы будем аккумулировать и гармонизировать наши витальные ресурсы, изучать их, системно работать с блоками, ментальными блоками, телесными блоками, энергетическими блоками, то наш организм, конечно, отреагирует, отблагодарит нам, нас улучшением самочувствия а в некоторых ситуациях и, в принципе, полным выздоровлением. Вот об этом моя система, мой опыт, который собран и назван витальной медициной.